всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня я вам хочу показать как оживить любую фотографию кто то мне в комментарии написал и вот я решил сделать вот такое видео кому интересно усаживайтесь поудобнее видео будет короткое, ну, информативное здесь все понятно программа очень очень простенькая легенькая при том при регистрации вам дадут 8 кредитов я сейчас вас научу делать говорящую фотографию можете проколоть своих знакомых друзей ну в общем смотрите чтобы оживить любую фотографию вам нужно будет зарегистрироваться на данном сайте ссылку я оставлю в описании далее когда вы прошли регистрацию здесь все очень очень просто вот, вот так вот будет выглядеть сайт. Он полностью на английском языке. Здесь у вас будет 20 кредитов. Можно вот воспользоваться переводчиком. Далее. Здесь вот есть цены, когда закончатся кредиты, далее программа будет бесплатно. Ну, цены вы уже сами посмотрите. За 20 кредитов вы сможете сделать, получается, 5 видеороликов. Каждый видеоролик 4 кредита. Вот э, видеотека здесь будет, э, это ваше видео будет, я вот создал уже здесь два видео, оживил сам себя и вот э, персонажа. Чтобы создать видео, нажимаем вот э, создать видео, далее выбираем любую фотографию, чтобы было, вот, когда мы добавляем фотографию, видим, вот э, минимальный размер 200 на 200. Также нельзя здесь анимировать э, там... Собак, кошек и, и публичных личностей. Либо же себя, либо же вот, э, какого-то персонажа. Я вот буду аватара здесь анимировать. Далее, когда вы придумали здесь фотографию, выбрали, вам нужно придумать текст. Сюда вот мы вставляем, там где вот скрипт написано, вставляем текст, какой мы хотим. Я вот придумал здесь текст, э, вставил. И мы его можем озвучить. Также здесь на бесплатном тарифе два женских голоса, Светлана и Дарья, и один э, мужской голос. Давайте сейчас включим, посмотрим, как оно будет. Вот я здесь выбрал русский язык. Всем привет, вы на канале «Как заработать в интернете». Успей принять участие в розыгрыше. Далее здесь можно выбрать абсолютно любой язык. Ну давайте сейчас арабский выберем. Сейчас озвучка добавлю. 10, <laughs> Нажمة, 1, 2, 1. Интересная программа, можно выбрать любой язык и на любом языке ваша фотография она будет работать. Вот китайский можно выбрать. Ooh. 10, <laughs> Не, ну это, друзья, реально mm -hmm. смешно. Вот. Кому mm -hmm. интересно, можете вот, э, сами заглянуть, поиграться. Давайте теперь сейчас сгенерируем видео. Выберем здесь опять э, русский язык. Э, выберем здесь... А ну, далее попробуем. Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». Ладно, выберем... Ой, здесь русский, выберем здесь Светлану. Всем привет, вы на канале «Как заработать в интернете». Итак, мы выбрали голос, вставили здесь текст. Далее нам нужно вставить фотографию, я уже сделал это. Также здесь вы можете вот загрузить свой голос, либо же вот записать свой голос. Итак, я немножко укоротил текст, чтобы у меня получилось шорт видео, которое я также выложу на канале и которое вы также сможете посмотреть. После того, как вы уже все сделали, подготовили, фотография, текст, нажимаем вот создать видео. Вот такое у вас видео получится. За это мы заплатим 4 кредита. Видео получится 57 секунд и нажимаем создать. И буквально, друзья, я не знаю, за считанные минуты, точнее секунды, там 30 секунд вот на ваших глазах вот, генерация видео сейчас очень все быстро получится. И сейчас мы сможем его посмотреть. Итак, мы успешно создали ваше видео. Давайте его просмотрим. Всем привет! Вы на канале «Как заработать в интернете». Успей принять участие в розыгрыше двух 55 генераторов. Друзья, напоминаем вам о том, что завтра 10 марта. Интересно, да, друзья, все получилось? Все классно, все круто, все работает. Также в окончании видео хочу вам порекомендовать еще вот чат GPT. Также ссылку оставлю в описании. Здесь можно... Что угодно прописывать и данный чат вам подскажет. Вот я, например, э, вот это видео, которое вы сейчас смотрите, я вот у чата попросил мне найти теги для видео. Вот он мне нашел, далее все. Пропишу вот название и теги все у меня уже есть. Это очень-очень хороший помощник. Кому это все интересно, все ссылки будут в описании. Всем желаю хорошего дня и всем пока.